Мы прекрасно понимаем с вами, что у Apple есть огромное количество дел, нежели чем допилить iOS 11 до более-менее нормального состояния, выпустить одно единственное обновление без тонны багов, ошибок и прочих нюансов. Всем привет, Finder вещает, и сегодня в этом ролике мы поговорим с вами об iOS 11.1 бета, почему именно эта версия iOS уже даже на стадии бета-тестирования является неким спасательным кругом для вашего iPhone, либо же iPad под управлением iOS 11, iOS 1101, iOS 1102, iOS 1103 и так далее и тому подобное. Поговорим с вами про основные ключевые нововведения в iOS 11.1 Beta и также в конце ролика обязательно поведаю вам, как установить данную прошивку на ваше рабочее устройство. Присаживайтесь поудобнее, полетели. С точки зрения возможностей, iOS 11 отличное обновление для iPhone и iPad. Однако баги, лаги и прочие неисправности, которые разработчики из купертина не могут исправить даже после двух минорных апдейтов iOS 11.01 и iOS 11.02, это действительно ну прям что-то с чем-то. Насколько нужно не замечать столь очевидные ошибки, что вместо плавности и нелагающей Шторки 3D Touch исправлять какой-то там стандарт шифрования электронных писем. Кто не верил, вот доказательство того, насколько отвратительно iOS 11.0.2 работает на борту моего iPhone 7 Plus. Во-первых, ни с того ни с сего iPhone напрочь отказывался делать скриншоты, во-вторых, та самая вечная загрузка приложений из App Store, в-третьих, жесткие тормоза и фризы устройства. К сожалению, постоянные респринки записать возможности нет, так как предугадать от чего iPhone может перезагрузиться и показать крутящуюся ромашку практически нереально. Более того, даже зрители моего канала спрашивали меня, блин, а что делать? Как так-то после обновления своего iPhone 5S до iOS 11? Он у меня перезагружается по 2-3 раза на дню. Что с этим вообще? Как жить-то дальше? Если перепрошивка устройства и прочие танцы с бубном не помогают, есть еще дополнительные два варианта. Первый весьма затратный способ, купить iPhone 8 или iPhone 8 Plus, где все будет тормозить плюс минус одинаково. Второй абсолютно бесплатный скачать iOS 11.1 beta 2. Во-первых, новую версию iOS 11 можно полюбить за плавную и адекватную работу на большинстве устройств. Во-вторых, огромное количество новых и забавных смайликов эмодзи, как ежик, зомби и пельмешка. Для последнего смайла нужно было бы добавить майонез, например. В-третьих, более умный алгоритм подбора слов русскоязычной клавиатуры. В-четвертых, возвращён и жест при открытии панели многозадачности с помощью 3D Touch из iOS 10. В целом, пока что это все основные фишки iOS 11.1, Beta 2. Касаемо автономности, все осталось на том же уровне, что и на iOS 11.0.2 и ранних релизах iOS 11. Чтобы установить iOS 11.1, Beta 2 на ваш iPhone и iPad, переходите по ссылочке из описания к этому видео, устанавливайте профиль конфигурации для разработчиков, далее перезагружайте свой девайс. После пробуждения iPhone или iPad, галопом бежим в настройки «Основные обновления ПО» и ждем загрузку iOS 11.1 Beta 2. Если вдруг ваш смартфон или планшет отображает статус обновления запрошено», попробуйте следующее – перезапустить приложение настройки, переустановить профиль или немного подождать. Вот такая история. Не забывайте делиться этим видео со своими друзьями в социальных сетях и также рекомендую посмотреть ролик в котором я рассказывал о том, как устранить Большую часть проблем с iOS 11, если вы не желаете обновляться до iOS 11.1, Beta 2, либо же Beta 3, хрен знает, когда там выйдет следующая прошивка. Ну и, естественно, если вы вновь прибывший зритель, то обязательно подписывайтесь на канал. Совсем скоро увидимся, до встречи, пока!